Всем здравствуйте, меня зовут Юрий, я являюсь действующим сотрудником пожарной охраны. Сегодня я вам хочу представить пожарный прицеп от Варгашинского завода противопожарного специального оборудования. Данный прицеп имеет 4 куба емкость и оснащен немалым количеством противопожарного технического вооружения. Сейчас я вам хочу показать поближе, как это все работает, как это применяется и для чего предназначен этот прицеп. Данный прицеп предназначен для работы в связке с трактором, имеющим вал отбора мощности. Для этого тут... Установлен пожарный насос с приводом от ВОМ. На насосе присутствует повышающий редуктор, потому что трактор выдает на вал отбора мощности 1000 оборотов в минуту. Здесь же у нас будет 3000 оборотов в минуту. Насос пожарный имеет производительность 10 литров в секунду. Предназначен он для работы как из емкости, так и из внешнего источника с помощью всасывающих рукавов на 80 Водяные коммуникации на этом насосе очень простые эксплуатации. Здесь все наглядно видно, они все открытые. Это значит, у нас задвижка диаметром 65 из бочки в насос. Вот у нас всасывающий патрубок на насосе. Этот патрубок у нас двойного назначения. Он как заправочный с гидранта, так и всасывающий из водоема с помощью всасывающих рукавов и сетки. Это значит, у нас напорный патрубок с общим краном. Есть еще отдельный патрубок на заправку цистерны из водоисточника и напорный патрубок с головкой диаметром 51 мм. Чуть позже мы покажем, как эта схема собирается и работает. Еще с передней части же прицепа у нас находится отсек, ящик с рукавами. Здесь у нас два рукава на 77, это для заправки прицепа с гидранта и три напорных рукава диаметром 51 для подключения ствола. Пожарно-техническое вооружение у нас присутствует, здесь у нас багор, штыковая лопата. На крыше у нас лежат всасывающие рукава. В задней части прицепа здесь установлена мотопомпа, она передвижная, с напорным патрубком она на 77. Дальше у нас тут закреплены два ствола расходом 3,5 литра. И еще присутствует у нас здесь разветвление трехходовое для раздачи воды на две рабочих линии. И у нас есть такой же еще ящик с рукавами. Также здесь 5 рукавов, 277 и 2 на 51. Еще очень важное, ПТВ находится на прицепе, это лестница-палка для доступа на первые этажи зданий или на крышу частного дома для тушения кровли зданий. Конструкция данного прицепа позволяет производить тушение и заправку емкости как от насоса с приводом от вом, от мотопомпы, а также заправка цистерны возможно с помощью горловины. Сверху цистерны. Пожарный прицеп Варгашинского противопожарного завода оснащен мотопомпой, что позволяет использовать прицеп без основного пожарного насоса. Производить тушение и заправку емкости можно с помощью мотопомпы. Приобретая пожарный прицеп Варгашинского завода противопожарного специального оборудования, вы можете значительно сэкономить денежные средства, не приобретая полноценный пожарный автомобиль. Еще одним важным преимуществом данного прицепа является система заполнения цистерны из водоема с помощью заполнения заборной линии. Сейчас я вам вкратце расскажу, как эта система работает. Значит, чтобы насос засосал воду из водоема, нужно либо создать разрежение в рукавах с помощью вакуумной системы, которая здесь отсутствует, здесь же система используется с помощью заполнения водой всасывающей линии откуда берется вода, например, мы приехали на водоисточник, у нас пустая бочка но здесь есть такая фишка, что внутри приварен бак с несливаемым остатком, то есть при единочном заполнении цистерны этот бак у нас наполняется и при опустошении цистерны он не сливается вот у нас выход шланга, значит здесь у нас кран мы открываем кран, наливаем получается, всасывающую линию, подключаем насос, и вода засасывается у нас с помощью разряжения самой водой. И мы уже подаем на напорный патрубок, открываем этот кран и заполняем цистерну водой из водоема. Еще что я хочу отметить, данная система забора воды из водоисточника используется на всех мотопомпах переносных. Это способ заполнения всасывающей магистрали. Здесь же у нас прицеп может быть автономным, и может работать без пожарного насоса от мотопомпы и у нас продублирована система заполнения всасывающей магистрали с задней части прицепа а также мотопомпу там есть тот же самый бачок неслеваемого остатка то есть мы можем без привода насоса производить и тушение и забор э, с помощью мотопомпы ну все друзья сейчас я вам примерно покажу как производится включение пожарного насоса для тушения для начала нужно прибыть на место возгорания на тракторе, который у нас раздает крутящий момент на насос. Включаем привод. Привод насоса включен. И осталось два движения. Открыть цистерну, подать в насос воду из цистерны, подключить напорный рукав к напорному патрубку, открыть кран и вода на тушение у нас будет подаваться. Смоделируем ситуацию, если у нас, допустим, прицеп стоит и работает автономно, без трактора, нету привода на пожарный насос, мы можем производить тушение мотопомпой для тушения мотопомпой нам нужно проделать следующие операции нужно подсоединить всасывающую линию к этому патрубку открыть кран из цистерны и открыть вот этот кран и вода у нас будет подаваться к мотопомпе подключаем всасывающую линию к мотопомпе к всасывающую патрубку подключаем переходник 77 на 51 подключаем напорную рукав к мотопомпе производим запуск и вода у нас также подается к очагу пожара сейчас мы симитируем возгорание и покажем вам производительность насоса от привода трактора и потушим этот пожар